Итак, всем привет. Сегодня мне пришла посылка из AliExpress. Заказывал я процессор Xeon E5420. Да. Перед мной стоял выбор купить E5420 или E5450. Но E450 стоит в два раза дороже, и я купил E5420. В описании говорилось, что в комплекте идет наклейка уже приклеенная и вырезы под ключ. Ну, сейчас вот распакуем. И узнаем. Так, сейчас сразу. Так. Хе -хе -хе. Опа! Ну-ка, ну-ка, запакованы как. Хорошо запакованы. Сразу что пусть наверняка. Опа! Вот в таком вот коробочке, как говорится. Так. Процессор и термопаста термопаста вот вот сейчас смотрите вот это вот термопаста на процессор мазает. вы что смеете что ли мне даже ее не хватит так ксеон e5420 особенности процессора в том что он идет 775 771 го сокета с помощью маленькой наклейки его мы переделываем 775. Плюс вырезы уже имеются под ключ, как говорится. Это хорошо. Особенность в том, что он четырехъядерный. Четыре ядра, четыре потока. И кэш у него 12 мегабайт. Это меня прям вообще радует. У меня материнская плата Biostar G41D3. Сейчас попробуем протестить. Вот мой компьютер. Не до компьютер. Сейчас мы будем снимать материнскую пату. Почему? Потому что у меня особое крепление на радиатор идет. Самодельное. Поэтому, чтобы снять радиатор, мне нужно снимать материнскую плату И снизу раскручивать болты. Что нас касается охлаждения. Я думаю, моего хватит. На максимальных оборотах Кулер не просто шатает. У меня компьютер взлетает на максимальных оборотах кулера. Радиатор сам по себе большой. Ну сейчас разберем, вставим, проверим. Думаю, пойдет. Так, что-то у меня размагнитировалась отверточка. Это не есть хорошо. Экс. Блин. Так, можно компьютер спалить, мягко говоря. Моя видеокарта Asus, э, не помню, AMD HD7700, гиг памяти, 128 бит шина, DDR5, ГТАшку пятую на минимум, запросто прет. на минимум почему, потому что не хватает памяти, а так она со своим гигом справляется без проблем, никаких жалоб у меня на нее нету. компьютер собирался в прямом смысле в полевых условиях самыми разными болтиками самыми разными. принес я нормальную отвертку которая не выпадывает так, поднимаем материнскую плату вот мой <свяк> так сказать радиатор с кулером Мощный, мощный. А вот мое крепление. Два болта, но это все прочно. Даже вот не ходит ходуном, как у некоторых. Сняли мы радиатор. Сейчас будем очищать наш процессор от термопасты. Пылится сильно от этого кулера, он сосет бешено. Когда не включаешь смарт-охлаждение, компьютером пользоваться просто неудобно. Ну громко. Кремит, летит, шатается. Ох, нифига себе, а что это у меня? А, все нормально, показалось просто. Подумал, застряло я, даже там. Так, снимаем процессор. Сразу обращаем внимание на расположение эээ, этих маркеров. И таким же макаром нам нужно будет поставить наш новый процессор ксилон. Так, сразу обращаем внимание. Вот. Так, видно, надеюсь, на видео. Вот так вот, ну камера у меня не хорошая. Ставим его таким же макаром, я надеюсь. Так, сразу смотрим, чтобы у нас лег по пазам все, да без проблем лежит. Чуть, конечно, ходит, но ничего там миллиметры не играют, я думаю, в И Закрываем. По размерам кажется он больше, да, он толще выглядит сам по себе. И поэтому тяжелее закрывается. Но, закрыли. Как-то так. А мой родной процессор Intel E54 на 2.0 Dual Core Pentium. Ну, как сказать, нормальный процессор. Готашку пятую за EOVision первую тянет. А вот вторую уже нет. Вторую вот уже потупливает. Ну, это, скорее всего, еще за отсутствие памяти. Две планки по два гига. Что еще показать? Ну так, старенькая, 2006 год Но вот этим процессором Говорят, что он по мощности Как Core i3 Третьего поколения Так что Удил смотреть пастер. Я забыл нанести термопасту И уже собрался ставить Радиатор Купил в ближайшие магазинчики Такую вот термопасту Попробуем сейчас ее нанести Ох. Все выдавил, мало здесь ни о чем. Я обычно если наношу, то так нанесу, чтобы там у меня шмахи были. Э -э некоторые говорят, что термопасу нужно наносить на радиатор. Я это не слушаю, и что наношу на процессор. Размазываю пальцем без какой-либо щеточки. Всегда размазывал, ничего не ломалось, все хорошо. Блин, конечно, мало ее. Нужно было брать нормальный тюбик. Ну, ничего. Ровными слоями пытаемся, стараемся хотя бы наносить без мазков таких ну, чтобы более менее было и вообще я бы как хотел все время попробовать нет смысла размазывать термопасту по всему процессору достаточно просто налить на середину потому что когда мы будем ставить радиатор она размажется так что нет смысла так ну все термопаста ну, процессор я вставил пробуем Пробуем Монитор включился Есть, пост проверка прошла О, уже винта запускается, нифига Нормально Нормально, ну-ка, ну-ка, ну-ка Раз не О, нифига, запустил я, ну-ка. Сразу процессор, процессор читал. А, всё, Xeon E5420. Зашибись. Круто. Работает. Биос я не прошивал. Просто простаиваю, все работает. Так, всем привет. Э -э, еще раз. Не спрашивайте, почему у меня запущен игровой центр. Просто у меня не было программы для записи видео. А в игровой центре он есть. Итак. Извиняюсь за шумы. Просто нормального микрофона нету. Итак, процессор я вставил epc 420, все он абсолютно, компьютер его видит, распознает. Первый раз не получилось запустить, у меня была зажата кнопка, я испугался, думал плата сгорела. Второй раз, короче, у меня не хотел Windows загружать, потому что, оказывается, у меня не был подключен кулер, и я опять испугался. Так, это что такое? это принтер мой. Все четыре процессора он видит. Сейчас в ID... Попробуем посмотреть о нем что-нибудь какую -нибудь информацию. Так, -с. Так, так, так. Смотрим. Компьютер. Датчики давайте сначала посмотрим. А, ну да, он где температура процессора, кстати, он не показывает почему-то. Итак, смотрим. Кэш э, 2 по 6 мегабайт. Странно. Что это значит? 32-32. L1 кода данных, скотная частота. Так, ну все есть, впрочем. 4 процессора, нагруженность. Ого. А, потому что видео снимается, поэтому загружено у меня. Так, ну-ка, давайте посмотрим, что у меня здесь. Э -э нагрузка с гейм-центра 18% 21%. Физическая память 42%. Все процессы нагружены. Итак, начать температуры. Скорее всего, придется в биосе смотреть. Сейчас попробуем бенч запустить и проверить, сколько очков наберет наш новый процессор. Сейчас он запустится. А, мой процессор, который стоял, набрал 137 очков. Я оставлю видео на паузу, чтобы не терять очки, как говорится, чтобы ресурсы лишние не кушались. Ну. Так, ну Sinebench мы закончили, и наш процессор набрал 169 очков. Всего лишь на 30 больше, чем наш, который стоял. Не знаю, почему так получилось. Возможно, какая-то проблема произошла. Но было заметно, что процессор записывает, э, рендерит куда быстрее, чем наш старый. Почему набрал так мало очков, я не понимаю. Возможно, какие-то произошли баги программе или винда у меня тупит но и самых все равно начало я сразу меня, замечаю изменения как вы видите браузер включился меня моментально хотя я даже ждал ну секунд 10 как максимум да секунд 10 то есть спокойно все проверяет сейчас начну монтаж видео посмотрю что то как изменилось и напишу вам уже в комментариях под видео вот